а тема какая пакетное пчеловодство смотрите в чем в чем смысл вопроса ну то с чем я столкнулся это касается больше по всей видимости Украина, потому что я здесь живу, под этой кормовой базой, под климатом. И по позапрошлым году попал под протраву. У нас очень урожайный год был по отравлению пчел, повсеместно, по всем областям. И как-то мне, после того, что я семьи каждый год по 10-15 просто раздавал, мне пришлось купить пакеты. 20 пакетов пришлось купить, потому что рынок нужно маточным молочком заполнять, а заполнять было нечего, потому что половина пасеки в зиму послабла. Послабла от мало того, что протрава была в активный сезон, ну и, соответственно, в зиму пошли не так, как хотелось бы. И я взял пакеты. Я взял пакеты, и каждый пакет... Мне дал в этот сезон, я их приобрел в начале мая, в конце апреля, даже в начале мая. Я полностью остановил свое количество пасеки раз и затем думаю, а не кроется ли здесь такой симбиоз содружества между производителями пакетов и производителями товарных пасек. Я вспоминаю еще советскую технологию, когда был Советский Союз большой, понятно, кооперация была удачна, почему? Потому что география занимала очень большую территорию, и юг, центр, и север, поэтому пакеты производились в южных регионах, и пчеловоды, было пакетное пчеловодство специально. Покупали пакеты, брали товары и мед в средних полосах, затем закуривали даже, даже закуривали. Пчел, и пускай там голова болит у тех, кто их производит, как им перезимовать и что. Но это пакеты, если были сотовые. Но разведенческие хозяйства еще производили и безсотовые, а безсотовые пакеты предназначались как раз для товарных пасек для того, чтобы их подсилить в зиму, потому что они срабатывались на товаре, на этом конвейере товара за весь активный сезон. Они не успевали набрать той нужной силы для того, чтобы полноценно перезимовать. Думаю, ну а почему бы не попробовать это в условиях создавшейся? кормовой базы климатических и вот с нашими производителями пакетов заключить вот такие вот договора выжимать с пасеки по максимуму есть у нас слава богу главный нарисовался главный медосбор конец сезона выбирать товар насколько будет получаться но Последние годы нам не дает возможности, подсолнух, цветущие полтора месяца, не дает возможности и шансов в некоторых регионах получить нормальные семьи для зимовки. Сходят, бывает, на три, на четыре рамки. На три, на четыре рамки. Если пчеловод не делал отводки, но ну нет у него такого технологичности, нет желания, нет возможности, мало ли по каким причинам. И вся пасека срабатывает на товар. Но в таком случае у меня есть и мысли вслух. Почему бы часть реализованных средств за вот такой урожай не оставить на следующий сезон для подстраховки пакетами? Те, кто производят пакеты, в комментариях, пожалуйста, пока не принимайте участия, потому что вы заинтересованная сторона. Но смысл в этом я вижу хороший. Хорошее такое содружество, подстраховочное. Пчеловоды разведенческого направления, у них весь акцент для того, чтобы держать свои семьи, будущее в реализацию которое будет предназначаться в хорошем состоянии по, по здоровью. Пчеловодам, который работает в товар, на товар, старается обходить вот эти острые углы по применению различных сомнительных препаратов, особенно химических. Потому что нужно сдавать мед. Показал анализ какой-то нежелательный, все, весь сезон на смарку. Так что я хочу так вот, ну это мои мысли вслух. А если у кого какие-то соображения, или может кто-то уже с этим сталкивался, или давно, слышу я, между пчеловодами и такие ходят разговоры. Стыдно, казалось бы, признаться в том, что в зиму пошла пасека, хорошо работал, хорошая, хорошая слава была в пчеловоде, и вдруг на тебе в зиму охвалиться нечем. Ничего страшного. Мы попали... Вы же видите, под какую серьезную раздачу смены, в виду смены климата, ухудшение кормовой базы. А тут еще у нас товар в виде подсолнуха. Почему я говорю, что это касается больше от моей страны, Украины. У нас раньше, если подсолнух цвел две недели. Ну, успевали. Успевали взять товар. Успевали как-то и силу в зиму более-менее достойно. А вот сейчас, если он зацвел, я видел поля. В этом году первый раз попал на поля. В лет 15, наверное, не выезжал в лесу сижу. А это попал случайно на поля. Я в те времена, когда работал в направлении по производству меда, 200 семей было, я сроду таких не видел полей, бескрайних и один подсолнух. Понятно, что они разного возраста по посевам. Понятно, что срок цветения растя товарного приноса не там. Ну, хорошо, получаем товар. Но на выходе семьи какие-то. Ну, из двух зол нужно теперь выбрать меньше. Или же объединить как-то вот эти два понятия, но с помощью содружества с теми, кто производит пакеты. Я помню даже еще. Где-то в конце 80-х, ну, может, диагностные. И на бартер меняли. Потому что производители покинут. Но есть спрос. У нас медовая, медовая регион С медом реализация никакая. Хорошо сдавать можно. Но... В связи с сложившейся ситуацией продолжительности цветения, последнего, главного, заканчивающего товарного медоноса, мы остаемся в зиму в некоторых случаях с пасеками в 3-4 рамки по силе семьи.